Другие друзья картина Триптих масленицы Николая Блохина. Мы начали с конца. Сейчас прием начало. Вот такая друзья картина. Трептих. Следующее. Сама масляница. И... С чего мы начали, показываем, теперь уже в конце. Прощание, дорогие друзья. Соловей-разбойник. Свистул. И закончим марским пейзажем